В те времена двигался Александр Македонский на Персию. Он объявил войну им, в которой выгло, выиграл и отодвинул персов. Он продвинулся вплоть до боку Македонский. При, при этом, когда он отодвинул их, Тигран сдружился с Александром Македонским. Супер! Ему... Ты, ты гений! Ты гений! Как тебя зовут, Давид? Давид, как тебя зовут? Давид, правильно? Честь царя Давида. Александр Македонский жил с 336 по 323 год. Тигран Великий 150 по 50. У них разница в 200 лет, чувак, 200 лет. Македонский умер за 200 лет до Тиграна. О, проснитесь, армяне, боже, проснитесь, Тигран, жил через 200 лет, о, боже мой. Давид, а умоляю, умоляю, читай послушай книги. Меня, послушай меня, что ты думаешь, один Тигран? Я уже, как говорится, не раз говорил, что в Турции запрещено делать ДНК. На государственном, на государственном уровне. То есть за предел Турции вы можете выехать, сделать ДНК, но самой Турции ДНК запрещено делать. Всем, абсолютно всем. А почему? Вы не задавали этот запрос? Наверное, задавали Но я вам поясню, почему Все дело в том Все дело в том, что э, после, после, скажем так, да, тысячных проб на ДНК ДНК у турков показала, что у них присутствует 70, 72% армянской ДНК вы только задумайтесь, 72% Там было какое-то количество людей, я точно не помню По-моему, где-то около 10 тысяч было сделано пробных ДНК И вот эти все ДНК показало от 58% до 72% наличия армянского ДНК Вы теперь понимаете, да? А там проживает 70 миллионов ну, как в турции говорят, что у нас проживает 70 миллионов, да. И все, все, абсолютно все, они считаются турками. Там, как, как, как в некоторых странах, они взяли такой пример, что там нация других не существует. В паспорте все написано. Турк, да. Что в переводе, вы тоже знаете, что у нас в Америке, как это переводится, да. Я уже много раз тоже говорил. Так вот, хочу теперь сказать нашим соседям. Что наши соседи, у наших соседей такая же картина если не больше если у, у турков показывает 72 процента то у наших соседей покажет 98 процентов и они об этом тоже прекрасно знают вы произошли произошли вернее нет не про не про не нет, нет не от нас произошли нет но у вас присутствует армянская армянская ДНК, скажем так. И нет, вешаться не надо, абсолютно не надо вешаться, не надо там а, истреблять себя. Нет, абсолютно. Просто надо с этим смириться. И, как говорится, радоваться. Радоваться, что у вас присутствует присутствует армянская ДНК.